Всем здорово, ребят, вот и пришло время показать вам самые интересные прострелы на карте трейлерный парк, о некоторых я сам узнал совсем недавно и даже был несколько удивлен, ведь фанатом этой карты я по сути-то не являюсь и играю на ней крайне редко, но все равно я считаю знать эти прострелы должен каждый, кто играет рейтинговые матчи, квшки, ведь эта карта попадается там очень часто, а теперь пробежимся по основным прострелам от защиты. Это самый обычный прострел с крыши через всю длину. С той же крыши можно простреливать через забор, как в одну, так и в другую сторону. Также в начале раунда можно ловить ребят, пробегающих в ангары, используя данный прострел. И при этом особо не париться, что кто-то может вас убить. Его также удобно использовать, играя за штурмовика, но в таком случае желательно попадать в голову. В этот раз я решил показать вам, как я играю снайпером на этой карте, при этом используя Макмиллан в качестве основного оружия. А как дополнение я выбрал пистолет Сиксауэр. С того момента, как его фиксанули, я редко с ним играл, и взамен брал пистолет Вальтер П-99. Все потому, что больше привык стрелять именно в голову, но по моим ощущениям, даже после фикса Сиксауэр остался одним из лучших пистолетов в игре. Едем дальше. Со стороны защиты этот прострел работает довольно неплохо, но на одном месте находиться не стоит, ведь правую сторону тоже нужно кому-то крыть. А вот еще один прострел через коробку. А теперь, наверное, самое интересное, прострелы за сторону атаки. Сейчас я покажу прострел, с помощью которого можно легко затащить раунд, играя практически любым классом. Тут главное поставить плент в нужном месте, быстро перепрыгнуть через коробки и, находясь за ними, в эту щель можно легко убивать врагов, забежавших на плент. Также, находясь в беседке и запрыгнув на скамейку, можно очень легко прострелить ребят на центре, причем они даже толком не поймут, как вы это сделали. Или же запрыгнув на этот контейнер, подловить противника, который будет проходить в обходку на единице. Подсадившись с респы, можно остаться на этой точке и прямо с забора простреливать крышу между отгарами или крыть спину, к примеру, если ваши тиммейты решили зарашить двойку. А, к примеру, поднявшись на эту коробку, можно не только чекать длину на единице, но и даже план двойки и при этом ловить противников, заходящих в подкат. Используя данный прострел, можно не давать врагу зайти на единицу, как со стороны атаки, так и с защищающейся стороне. И кстати, на центре есть щель между зданием и красным контейнером. Этим прострелом пользуются довольно редко, но все равно вы должны о нем знать. Если встать на бутылку, можно прострелить выход с респы. Но если запрыгнуть на забор, то вам откроется ведь на автобус и даже на центр. А победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится Данил Захаров, с чем я тебя и поздравляю. Отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.